Patrick Lancaster. Right now we are in Mariupol very close to the Azov-style plant, which is one of the last strongholds of the Ukrainian forces in Mariupol. We're here with the Russian military and they are going to be distributing humanitarian aid to some of these people that are still living here, because this is a street-to-street -street battle. Their streets have been filled with uh, fighting for a month, but there's still people that live here that weren't able to evacuate, that uh, haven't had food, because uh, there are humanitarian aid. Many Russian humanitarian aid uh, points, both Russian and DPR uh, distribution points. But in areas like this, where it's a no-go zone and people are just been hiding in their basement for the last six weeks, they don't get any of this aid because it's hard to get it here. But we're here with these soldiers that have made it a point uh, today to bring these civilians humanitarian aid. So we're going to see how that process goes. Please like this video, share it across all social media. And remember, I'm a totally independent, crowdfunded journalist who you can support my work with the link on the screen or in the description. кроме солдат им никто ничего не дает. И если бы не чеченцы, им уже тут давно был да, как просто проехать да, сюда да, через эти а? лодпосты, как проехать через лодпосты, у нас же нам не нам Мы проедем, вы нам скажите, мы доставим сюда груз Их тут вот 20 человек здесь сидит, в том подъезде сидят ну, там еще 30 Там вот еще 30 это. человек сейчас там сюда 30. Сейчас сюда все выгрузим и это все растащить Сколько надо будет, будет? Вот Сколько вот, вот? Этот, вот этот, Вот этот квартал Вот квартал Они ничего не получали, вообще ничего У них ни воды, ни еды, ничего нет. Надо вот сюда, вот запомнил это так, если его знают, вот и Юля объяснишь, ты сам своими глазами видел. Через дорогу, через дорогу еще по два. Там еще один по там тоже люди. Там не Мы сейчас доставили на передовой рубеж где ведутся боевые действия, продукты питания, потому что здесь у нас как бы нету возможности технической, чтобы мы могли доставить полноценный гуманитарный груз. Вот такими маленькими спецконвоями мы доставляем сюда пищу. Вот это первый рейс мы сюда сделали за 45 дней. Это в тот сбор, последний Половина туда. Половина туда. Половина туда. Половина Женщина, народу сколько у вас? А, 20 человек. народ, вот. Смотрите! Кто живые народ, народ, народ, народ, народ, народ, народ, народ, а кто где? На улице, в комнатах. Давайте, да, это, свети туда. Пойдемте, я вам свою комнату покажу. Нет, люди, нас... <свы> поднимайте продукты, возьмите там, сколько есть. А, хорошо, сейчас. Вам показывают комнаты, что ли? тоже женщина. Сколько у вас человек здесь? 20. У вас ребеночек маленький? Нет. Нет, это кукла. Кукла? Ты ребенок сама? Да. Сколько тебе лет? 14. Иди, Олег. Свети, а? 14. Спасибо. 14? Да. Сколько ты уже здесь сидишь? Уже много. Много? Полтора месяца где-то. Mm -hmm. Иди, сейчас продукты подняли. А мама твоя где? Uh -huh. У нее мамы Пойдемте. нет, у нее бабушка. Пошлите, а мама где? Мама умерла. Умерла? Когда умерла? Когда еще маме. Поднимитесь наверх, возьмите хлеб, там тушенки, что-то есть, хорошо? Да, сейчас И лекарства, какие есть, подходите, лекарства пройдем туда, на тот дом, лекарство лекарства дам. Кому лекарства медпомощь нужна, тоже поднимаемся наверх. Да. Хорошо? Хорошо. Ну, я, скажу, какой нам надо лекарство? Субтитры а ну, сейчас посмотрим Давно? Не а не пей, не держу, Давайте сюда, дитя And here we can see that they're uh, giving away uh, some medicine to some of the older people. So we've seen some of the food, <laughs> supplies, and now the medicine they're, like, getting ready to <laughs> distribute. I mean the Здесь это одна коробка, на два подъезда, наверное. А один должен. Здесь житель. там. Я тогда пошел... Да, я ты возьму. Да, да, это, который вдоль... Да, вдоль там. что я делаю. Это то, что я делаю. Это то, что я Давайте я обработаю. Сейчас я обработаю это модуль. Давай это. Давай эту. Заливать вокруг только. Перекиси еще раз. Надо что вытирайте. У меня пультик у него посерел там вот ему где-то искали информацию на. Что на двух ногах? Нет, людей практически не осталось. А нету что это? Что с ликерином? Нет, да, да. Это не понятно, А есть чем пролететь? Да, отопление ушло уже. у нас, знаете, нарушилось. Прилетело за все в новостранность дома. И она прилетела кервики между фариной первым. Можно сказать, что произошло под, металл, под металлов, в, подъезде. в подъезде и в фортике прилетела. Да? и в смотрите на три дня таблетка а каждый раз день раз по таблеточке 10, пожалуйста 10, 10, 10. это антибиотик угу. сейчас выпей. и а, как это когда это был три дня тому четыре а, дня и откуда это снаряд не знаю мы не знаем даже не ожидали вот подруга немножко хватило но мне досталось меньше а там кабачка И... а мне его вот так прям сразу Давайте рану промывать. Это промывать ранку. Понял? А таблетки вот это пить? Это сейчас по одной таблетке один раз в день. Понял. Я скажу. Что произошло? У нее осколочное ранение от мины, от взрыва. 82-я походу. У нее уже ранее где-то неделя происходит нагноение. Сейчас мы ее обработали, перекись водорода. И дали пока антибиотики, пока в таких условиях полевых. Завтра бой стихнет, мы ее доставим в госпиталь. Boy, а а пока ha. сегодня возможности такой нет, технической. Как далеко мы сейчас, Украинский? Мы в 200 метрах от передовой линии. 200 метров отсюда идет бой, если слышите. Так вы завтра сами прыгаете? Мы завтра приедем, нет. Вот, первый подъезд, прямо первый. Мы найдем вас, вы увидите эти две машины и... And there we can see those uh, chimneys and just before that is where the uh, Ukrainian uh, positions and controlled territory what's the little that's left here in uh, Mariupol we, we, this is kind of from what we're understanding the last day of heavy fighting maybe a couple more, but it seems like Mariupol's battle might be coming to an end this week) <laughs> Ну, снизу. Ну, снизу. Угу. Yeah, he's holding his gun. Yeah, ready as fuck. Потому что тут все горело, все сияло планы, поэтому не знаю, мы не знаем, от себя не восходим. Все 54 дня. Вот там еще есть Вон дом, который там Все, отправляем. Они солдаты с ними делятся своим Мы вас сопроводим, вы соберите, мы сопроводим. Мы сейчас соберем и привезем сюда все, что надо. Ну, надо собрать аптеку. Те дворы надо обследовать еще, все внимательно. И подвалы, то есть это просто -то где просто кто-то где-то признаков жизни уже не подает, понимаете? Вот что надо делать. Лазить по подвалам. 4 два, три, четыре, пять, шесть дворов насчитали. Шесть, это вот час приехали. Это все новые, новые, новые я дворы. Вон, смотрите, да, вот, эту, вот улицу, рядом. Это это люди. Я я Меня we can hear the shells whistling through the sky above us. Uh, can you please tell My name is I'm a volunteer. I'm a of the We have a peaceful population in the area of 20-25 uh -huh. thousand people. The people who receive... There is a high need in insulin. A lot sugar Катастрофа с умерших. По умершим тоже. Их некуда. Никто должен заниматься захоронением. Некоторые люди лежат в квартирах и раздаваются. То есть люди живут с мертвыми телами. Ну, это то, что самое первоочередное. То, что беспокоит всех. Вот так, как сегодня прошел день? Ну, он еще не закончился. Еще только середина дня. Вот сейчас мы будем делать еще рейсы, то есть сейчас будем подходить ближе туда, к рубежу, там где искать подвалы, где еще люди не выходили на поверхность. То есть еще где-то порядка двух домов осталось, двух кварталов. Вот сейчас мы поедем грузиться, заправляться, берем сопровождение и поехали туда. То есть еще пока день не закончился. Mm -hmm. An afternoon with some of the Russian forces, and we've seen uh, what they've done, giving out humanitarian aid. Uh, today, we see how the fighting is street to street. Uh, these neighborhoods were no one's getting any aid, but there's still people living here in their, in their basements, uh, injured people, and uh, we just showing you what we see. And we're here, and we see horrible things. But it seems some things are getting better. The city is changing day by day we're here next to the Azov style and it's it, it seems from what the people tell us both military and civilians that uh, Ukraine is not going to be in control of any territory very much longer um, and we see just how this the city is getting quieter and quieter but there's still active battle in these areas like this uh, so we're gonna march on go on to the next report. Uh, the soldiers are going to be doing more uh, aid uh, in different locations but it's time for us to wrap up this report and uh, continue to bring you as much information as possible. so please like this video share it across all social media. remember I'm an independent crowdfunded journalist so you can support my work with the link on the screen or in the description. We're out. А это был украинский? А? Это украинский был, да? Нет. А. Это наоборот, чтобы проф не рос. А. Это противо как-то. Зачаточный. Сорняк! Сорняк! Борьба с сорняком! Какой танк это? Это железный! С турбиной! Я Патрик Ланкастер и in сейчас мы находимся в Мариуполе, всего в нескольких метрах от самой линии фронта, как вы можете услышать. Примерно в 200 метрах в Battalion. направлении находится украинский батальон Азов. Осталось не так уж и много. что ситуация может закончиться в Мариуполе очень скоро. Но у нас здесь, за here спиной, me танк t 80 российского uh, производства. There's something that can be kind of uh, shown here that's different. Not only because it's a TA, which is actually a uh, gas-powered, not a diesel. Um, the fact that there is a V here instead of the normal thing where we see most of the time the Z. Проходите. and here is another common sight that we see all across Mariupol. these uh, improvised cemeteries or graveyards you can say all the parks basically a hundred percent of the parks in Mariupol have people buried in them. You can see one here. It's probably someone's husband or Who knows, but... He's gone. And all the parks are like this. And a shell just impacted right across the park from us here. I'm not sure if we were filming, uh, but we can see the smoke coming up. Something that happens every day now распасовывайте. Поэтому так. Сейчас мы делаем второй рейс на передовую линию для доставки необходимого питания и лекарств, медикаментов. Там где идет сейчас бой, то есть нам это необходимо, потому что там нет уже связи две недели. Угу. Поняли, да? Да. We made it back to this uh, bomb shelter we can see here where we were the other day. There's, uh, They say there's 50 people uh, left here now. Uh, there's a lot of fighting going on. A lot more it seems today than the last time we were here. We can see the smoke across the way here, the firing. Um, and it seems uh, the Russian soldiers uh, we're with are, are going to try to evacuate some people and give them some food. Um, this is the front line this is the the very front line Just keep moving back and forth but we can hear the explosions and uh, it's very a lot, a lot of going on here There's a lot of fire. Uh, going Женщины здесь есть для прохлады. У вас женщины есть? Женщины берем. Женщины есть? Десять. Десять будет. вам. Десять будет. А сюда, вам, да? Вам сюда. Вам сюда. Победайте на пол. I'm Patrick Lancaster and right now we are very close to one of the few remaining Mariupol front lines. Right now we are in the DPR and Russian controlled uh, territory and just less than 200 meters or so in that direction is the front line. We can hear the active battle, we can hear the uh, shells hitting and launching, hear gunfire, snipers firing, and we see the smoke rising off of the ukrainian controlled territory now these are one of the last uh, positions let's go that's, uh, okay and we've got to get out of here This We can see the front line right ahead of us. And there's the separation. Closer to the front line. You see a fire going here? That's a body burning. There's been bang going on here today. В эту сторону работают там <laughs> Что там? Там трупы и там снайперы сидят и миномет работают. Ага, uh -huh. как далеко украинский? 150 метров. Ага, uh -huh. это Эзов стал, да? Да, на оператор, Да, Откуда? Ребята, Откуда? Война жбух. А, это 2000-го я вижу. Оптима, 1000 Что? Именно, Да, там мирный Да, мирный лес. Да, Он миномета он тут Он практически сейчас заволок. А тут дошканы. Знаешь, а тут дошканы. Так вот, он вроде, вроде, вроде. Ладно, мы его столмовали, ребята. Он столмовал, ребята. Он столмовал, ребята. Он столмовал, ребята. Он столмовал, ребята. Он столмовал, ребята. Он столмовал, ребята. Он столмовал, ребята. Он это гражданский? Гражданский они Стабильно. Разделяют, разделяют, гражданский. Со своими глазами видел вот, вот, 19-летний пацан, короче, со своей девушкой шел. Он показал российский удостоверение, то есть паспорт, и они его застреляли. Застреляли сразу, представляешь? Угу. О, еще тут там. Шайтаны, шайтаны, безсердечные люди, их надо уничтожить, всех поголовно надо уничтожить, даже тех, кто их поддерживает, их тоже надо уничтожить. Это он умер от мина, или что произошло? гест, беспилотник есть беспилотники, Ага. они стрельнули, вот так вот, погибли, пошли. Ага, это сегодня? Да, сегодня, ага. где-то 3-4 часа назад, да? Да, примерно так. Победали где-то. Осторожно! Аккуратно! За деревья! Аккуратно. Сколько у вас тут? вот тут в подвале вот люди сидят Виталий, Саша! Пошли под над домом тогда Смотрите, сейчас надо там у нас продукты и машины каким-то образом забирать А где, в какой машине? Вот машины на углу стоят Тапочки сними нахуй, что-нибудь один нормальные кто нормальный, здоровый. Он... And now, battle is beginning. Okay, so, uh, battle has just uh, started with uh, there's bullets uh, coming from both directions or just bullets. Let's see uh, how this plays out. Uh. look, now the there behind us, to, to this. Here we go So right now uh, some of the people that are living here on the front line he, uh, This uh, Russian soldier is going to be giving them humanitarian aid But... I'm here the act fighting is going on Not even clear exactly which way all the bullets are coming from. We're hearing shooting over there. I'm not sure if it's at us or if it's other uh, Russian DPR forces firing that way. But just down the way from this is one of the last strongholds of the uh, Ukrainian forces that ads off here in Mariupol. See, that's I don't know which way that is firing from. If as of thousands of meters in that direction. Uh, this is very hard situation here but we're bringing you all of the breaking news like no one else is and we're showing you all the facts here on the ground in Mariupol, on the Mariupol front line in active battle so, so hey, uh, go go Люди, люди, люди, люди. Гри, люди. Они боюсь, они уже. Все, все, все, пошли. Нужно идти. Тима! Государство. Все, stop okay we made it back across and Now they're separating some of the humanitarian aid the soldier has brought, and we're here with the, uh, the Russian soldiers and the uh, Chechen uh, fighters as well. That's who we just saw engaging with the Azov Ukrainian soldiers. This has been one heck of a frontline trip. Uh, it's, it, it seems that this is uh, going to be one of the last days of uh, heavy fighting here in Mariupol, from what we're understanding. But we're showing you what the situation is like at the moment. And we're going to keep doing it because no one else will or can. Please like this video, share it across all social media. And remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You could support my work with the link on the screen or in the description. Хватит, это вот туда дайте. Мы сюда сегодня выключите, туда выгрузим. А, вот. давай вот это завезем тогда на ДК, на вот этот клуб. Да, не ДК, а вот в этот двор, где нам показывал, чеченец показывал ваш человек. Yeah, в этот двор туда везите. Нахуй. Там нет ничего. Yeah, yeah, yeah, yeah. Тут давай, еще давай. вот люди сидят. Мы отдали сегодня есть. были здесь. Ah, да, третий, да, Все. Все, сворачиваемся. Нахуй. Поехали. Ой, And we've just moved back a bit, maybe 40 meters from where we, the battle uh, just was, and we're back here where we were this morning in the other reports uh, with uh, the, the Russian soldiers brought more aid for the people here. So we've moved uh, locations to a different part of the front line because this, the edge of it, you know, it kind of zigzags and there are many front lines. So now we're going to see what the situation is here. What is there? there, there Смотрим результат работы танков, разведка впереди, а дальше будем смотреть, можно защищаться или нет. Как далеко они? 150 метров. Как минимум, чтобы их подразъебать, чтобы, знаешь, они в глубину здания прошли, а вы как раз их покидаете нахуй. Туда? I tried to go a little bit farther but as you can see there's many explosions going on now uh, so it's time to uh, live to report another day uh, a lot more stories here, Mariupol and many other cities so it's time to move on, please like, subscribe and uh, share across all the...